Зачем в ЗАГСе спрашивают? Наталья, согласна ли ты выйти замуж за Сергея? Что она должна сказать? Ой, стойте, стойте, подождите, я что-то затупила, давайте я подумаю. Я не понимаю. Или вот звонок в 4 утра воскресенья. Привет, спишь, не разбудил тебя, что делаешь? Что это? Или знаете, вот смс очень убийственная есть одна. Вы ее все наверняка получали, обычно в 6-7 утра приходит. Просто одно слово. Спишь? И ты, даже если ты спишь, ты все равно как идиот отвечаешь «да». Пришел в ресторан с девушкой, подходит официант. Заказывать что-нибудь будете? Нет, просто на улице погода хорошая, и мы вот как бы пришли сюда часа два-три скоротать в обществе лакедры. Домой возвращаюсь, у подъезда сидит бабулька старая, соседка моя. Здрасте, бабнюр. Здравствуй, Сашенька. Домой? Нет, я сейчас подойду головой, вот так об домофон ударюсь и гулять пойду дальше. Домашний телефон звонит. Привет, привет, ты дома? Нет, я на Гавайях, просто у меня номер такой же тут в отеле. По улице иду с гипсом на руке. Друг останавливает. Че, руку сломал? Ногу? Просто на ноге неудобно с гипсом. Сейчас дойду, перемотаю. 1 января вообще миллиард вопросов ненужных люди задают. Привет, бухал вчера, на елку ходил, голова болит, осталось что пожрать? По-моему, так понятно, что да, да, да, нет, не осталось ничего пожрать. Или на вокзале билет до Москвы покупаю, знакомый подходит, говорит, в Москву поедешь? Нет, я просто билеты коллекционирую до Москвы, а вот сегодняшней датой нет еще. Знакомым рассказываю, что в мавзолее был. Видел Ленина? Нет, он на животе спал.